Я понимаю, не все живут в городах Я принимаю лесные тропин В тихих дождинках Город в медленный сной, Город в тоненькой дымке, Город ранней весной, город, где ты невидимкой, рядом со мной, как по душе мне начитывая. Краски бульваров и улиц, как праздник внезапный I'm Ты засыпаешь, никем до конца не воспея